Привет, народ! Меня зовут Сергей. Вы, если на моем канале первый раз, ну и ладно. Короче, это видео я записываю чисто для друга. Возможно, кому-нибудь тогда еще будет полезно, но я ему хочу рассказать, как делать видео с АНВ Газпром, потому что он хочет заняться видеоблогингом и он просит хоть какую-нибудь легенькую программу показать для того, чтобы он смог что-нибудь делать. Короче, смотри... В общем, здесь есть э, вот такая вот таймлайн. Пока что она тебе ничем не говорит, но все же. Тут очень простой интерфейс, понятен даже ребенку. Сейчас я тебе покажу, как сделать самое обычное видео, самое простое. И любые азы этого видео я тебе типа, тоже покажу. Смотри. Первоначально, первоначально. Нам нужно какое-то видео. То есть, допустим, вот сейчас я со скачанных видео какой нибудь добавлю. К примеру, ну вот, нарезка игр, да? Смотри. Можно добавить нарезку игр или сразу на таймлайн, да, или же вот сюда ее кидануть, вот сюда, видишь, Вот или на таймлайн, или сюда, вот небольшое окошечко ставишь, сейчас подожди, извиняюсь, смотри, вот у тебя видео есть, то есть оно уже отмонтировано, оно уже сделано, что мы можем реально с ним сделать, пока что ты думаешь, что нифига, но... Все же, мы можем его пока подвигать. Видишь, круто, да? Мы его подвигали. Мы его можем порезать кнопочкой S английской, видишь? Но в чем прикол? Видишь, как оно режется? То есть оно режется и звуковая дорожка. Что делать, чтобы не резалась звуковая дорожка? Как ее отделить? Нафиг, вообще от видео. Нажимаешь кнопочку U английскую. Оп! И отделить доску. USA, понял? Вот. Убираем. Звуковую дорожку, если она не нужна. Если нужна, оставим. Сейчас я вам покажу тебе самые вообще банальные азы именно для видео, а потом уже покажу, что можно сделать с звуковой дорожкой. Смотри, допустим, мы видео можем порезать, то есть основные моменты, которые есть у нас, мы можем сделать для себя, то есть составить. Это же видео, да, оно может перекрывать другое видео, то есть замещение, эффект замещения. То есть смотри, вот у тебя есть два видео, да, ты хочешь, чтобы оно плавно перетекало в другое видео, смотри. Бум, и плавно перетекает, видишь? Советую тебя ставить примерно одну секунду на перетекание, точно так же за затухание и появление. То есть, одна секунда для человеческого глаза, это вполне нормально. Теперь, ты хочешь, чтобы вот такой вот небольшой кусочек был в правом-левом верхнем углу? В правом-левом, ужас какой-то. В правом-верхнем углу. Смотри, чем мы можем сделать? Первоначально, это вырезаем кусочек, Да ставим ее на новую таймлайн то есть можно вот смотри вот нажать правой кнопку мышки и insert видео трек control shift Q, да или же можно по-другому совсем все сделать или же можно просто перетащить внизу где нет нифига ну правда эту таймлайн нужно будет видео э, трек переставить вверх для того чтобы она налаживалась поверх видео понял смотри видишь как все это делается теперь оно замещается, же какого хрена, я думал, оно просто сверху и да, оно сверху, но Для того, чтобы оно было полностью сверху, в правом верхнем углу, мы можем нажать вот сюда, на Track Motion Понял? Нажимаешь Но, если ты нажимаешь именно на Track Motion, а не выбираешь э, специальную функцию для этого видео На всей вот этой вот полосе, все видео, которые ты будешь вставлять, они будут только в одном углу, которым ты сделаешь, которым ты поставишь Вот смотри Короче Нажимаешь Track Motion, появляется у тебя вот такая вот панелька, да? Вот это вот твое видео, видишь, квадратик твой, это твое видео Наводишь на правый верхний угол, оп, и ты его можешь уменьшить Уменьшаешь до того размера, до которого ты хочешь Ставишь его туда, куда хочешь Допустим, здесь она хочется быть, да? Оставим здесь, вот, здесь оставим И теперь смотри, сейчас звук уберу нахрен и теперь смотри на видео, оп, видишь, оно появилось? А ты теперь у меня такой спрашиваешь, блин, Серег, я хочу, чтобы она появлялась из ниоткуда и исчезала в никуда, да? Вот про то, что я тебе говорил. Смотри, наводишься на правый, это, это какой-то, левый верхний угол, да? Видишь? И тут такой вот будет треугольничек. А ты наводишься на него и появляется другой треугольничек. Это называется Fade No И ставишь его на одну секундочку, да? То есть, вот где-то вот. одна... одна секунда, вот. И тут тоже, на одну секунду Ну, на три, фиг с ним, теперь как оно будет появляться Ой, блин, нет, сильно мало вот. Смотри. Оп, видишь, появилась Оп вот, стоп, это были миллисекунды Вот одна секунда И тут точно так же Оп, оно пропало Круто, да? А теперь ты хочешь, чтобы это видео было полупрозрачное? Что же делать, Серега, помоги Смотри опять классаешь по этому видео и теперь смотри, вот здесь посерединке будет Опасити видишь? то есть ты можешь о боже мой, оно становится прозрачным понял? то есть ты уменьшаешь Опасити и оно становится прозрачным по поводу видеоэффектов для вот этого вот видео в общем для любого видео, для, любого... для любой картинки есть эффекты разнообразные они могут быть вот здесь, видеофикс, видишь? то есть тут дофигища разных эффектов и, и ну, тут сразу ты можешь просматривать. Ну, допустим, Color, extreme разную фигню, Transition, медиа-генератор ну, это для того, чтобы ты вставлял сюда текст разный. но ну, давай про текст чуть-чуть позже -чуть тебе расскажу. Сейчас давай поговорим про эффекты видео. Вот видишь, здесь есть Event Fix. Это точно так же, как здесь, но здесь покруче будет. Нажимаешь. У тебя здесь дофигища разных эффектов, которые ты можешь использовать на видео. Я обычно использую Sony Time Code. Ой, то есть Sony simulator, да? Телесимулятор. И оно становится как будто телевизор конченый какой-то, да? Круто. Вообще не круто, но для некоторых видео это очень полезно. Допустим, ты можешь поставить такую бегущую дорожечку, она будет так вот. Смотри. Сейчас, тебя. Видишь? Или же можно поставить, э, вот, как будто телевизор, как выглядит, как кусок э, чего-то, кусок мейла, да? Допустим, оставим этот эффект. Теперь, что тебе еще интересного показать? Ты можешь это видео перемещать. То есть, допустим, ты хочешь, чтобы оно с левого угла переместилось в правое. Постепенно. Нажимаешь вот сюда. Видишь? Квадратик такой. Evan называется. И теперь смотри. Нажимаешь точечку здесь. И хочешь, чтобы оно... Ой, твою мать, не то. И хочешь, допустим, чтобы оно увеличилось или уменьшилось. Короче, для того, чтобы переместить его вот туда, нужно совсем по-другому делать. Я тебе немножечко запутал, сорян. Нажимаем опять вот сюда, видишь? Track Motion. Ставим сюда. И нажимаем здесь точечку. И ставим сюда. Нажимаем здесь кнопочку. Понял? Мы должны поставить маркеры с какого части видео оно начинается и куда она перемещается. Понятно? Можно совсем по-другому делать. Это если бы мы использовали вот здесь, в этом функционале. Понимаете? То есть, если бы мы не использовали э, Track Motion, а мы просто его увеличили, поставили здесь точку, она переместилась вот сюда, допустим. Вот. И она будет перемещаться согласно нашему заданным условия видишь ну короче это вообще на самом деле не нужно но все же мало ли может тебе это понадобится это я обычно использую допустим для картинок которые нужно переместить с одного угла на вторую по поводу картинок как нам вставлять картинки в формата png да да очень просто смотри допустим мы используем вот эту вот картиночку мы ее вставили то есть мы хотим допустим свой логотип э, фигануть э, я не помню, как она маска называется. Какая-то такая вот. Смотри, допустим, фиганули мы ее, да? Посмотрите, какой она огромная. Да что делать? Что мы делаем? Мы первоначально ставим 16 на 9 widescreen, потом его увеличим. Можно не так, можно, как я показывал, трек да? Но можно и так. Смотри, перемещаем его куда нам угодно. К примеру, вот сюда вот хочется, чтобы и чуть-чуть его затемняем то есть мы делаем прозрачным все смотри у нас есть свой логотипчик круто да смотри что еще можно крутого сделать здесь с видео да? заходим в медиа генератор здесь есть текст который можно вставлять поверх видео тут дофигища разных текстов которые можно вставлять но я использую легоси текст сейчас я начал использовать фотошопе Mm. То есть в фотошопе печату потому что, к примеру, этот же самый Sony Vegas не поддерживает очень много шрифтов. И то есть, допустим, чтобы красивый шрифтик напечатать, мне нужно помудухаться. То есть э, специально найти какой-то шрифт, который можно использовать. Смотри, напечатали мы, да, вот здесь, выйдет. Теперь э, вот тут шрифты выбираются, ну ты уже сам найдешь как. И теперь есть placement. Placement это положение его. Вот допустим мы хотим, чтобы оно вот здесь было, да? Пример. Видишь, где я перетягиваю? Вот этом вот квадратном прямоугольничке. прямоугольничке -то. И теперь смотри, мы хотим же опять же сделать, чтобы оно было прозрачно. Есть вот такая функция в properties как text color. Мы можем его сделать прозрачным Как вот здесь мы его можем сделать прозрачным да? Так точно так же в text color. Также мы можем бэнкграунд закрыть, но это тебе не нужно. И опять же, раз, это видео, понял? Теперь смотри. Работа со звуком. Мы хотим, чтобы в некоторых моментах звук был тише, чем в других моментах. Можно опять же перетянуть. Это, видите, как делать его прозрачным. Только вот здесь, на аудиодорожках, он делает его просто тише, в тупую, понижает его децибелы. Но мы же хотим, чтобы оно вот примерно вот... Вот в этом моменте, да, вот где я вывезал, чтобы был звук тише. Как это сделать? Нажимаем на аудиодорожку, нажимаем кнопочку «В» английскую. У нас появляется вот такая вот фигня. Видишь, строка? Это «Волюм». Его же можно опять же увеличивать или уменьшать. Но как нам сделать так, чтобы именно в этом промежутке времени, да, то есть в этом промежутке видео, у нас был звук тише? Мы можем использовать маркер. Маркер мы используем как? Для чего мы его используем? Для того, чтобы понизить частоту звука в определенной точке. Смотри, нажимаешь Shift, видишь, ставишь маркером точки, допустим, 3. и понижаем в определенном промежутке видео звук. Это будет выглядеть сейчас, покажу. Видишь? Теперь. А вот если у нас до хрена вот таких вот промежутков времени, допустим, да, вот смотри. Вот это все нам нужно закрасить. Вот, к примеру. Как нам проще без вот этих вот много точек ставить, да, потом растягивать, все. Мы можем и так делать, но можем и по-другому делать. Зажимаешь Shift, зажимаешь левую кнопку мышки и пошел. Рисуем как хотим. Понял? Он будет ставить столько точек, сколько ему нужно, для того, чтобы понизить частоту в определенном месте. Так, я надеюсь, ты это запомнил потому что это ужасно это ужасно надо долго запоминать ну как, я это запоминал с туториалов с разных, причем а сейчас тебе показывают все тупо в одном видео так, чем мы запомнили за сегодня ты запомнил, как переместить видео в определенный промежуток промежуток видео ты потом запомнил, как сделать крутой таймлайн, как сделать че какую-то херню короче, ты все запомнил, я надеюсь если ты не запомнил, пересматривай видео несколько раз. Я надеюсь, это тебе поможет. Кстати, тут же видео можно и крутить, видишь? Круто, да? Я круто на видео, О, боже мой, круто. Ты вот. видео можно переместить в любую часть. Потом, если тебе вдруг понадобятся титры, я расскажу про это в другом ролике. Если тебе прямо это реально нужно. По поводу эффектов я тоже могу рассказать в других роликах, но я думаю, что тебе это не нужно. В общем, если у тебя будут какие-то вопросы, задавай мне, и я тебе на все отвечу. Я надеюсь, тебе это понравилось. Ты, короче, когда создашь свой канал нормально уже, позовешь мне, покажешь, и я посмотрю, посмотрю. В общем, спасибо за просмотр, ребята, и спасибо за просмотр, Сань. Я надеюсь, тебе это помог, видеоурок хоть чему-нибудь. Хоть чему-нибудь научил, если не научил. Ну и фиг с тобой. Учись дальше сам. Всем хорошего время проведения. Закрытым. Пока-пока. Черт, слушай, совсем завтыкал. Как нам отгрендерить этот кусочек? То есть, ну да, фиг с ним. У нас есть все на таймлайне, да? И что нам делать с ним? Я не знаю, да? Смотри, нажимаешь два раза. Оно выделяет тупо все видео, видишь? Только смотри, чтобы у тебя не было вот, к примеру, вас вот, что-то типа такого, сейчас покажу тебе. Чтобы она, к примеру, вот так вот. видишь? Если вдруг у тебя какой-то здесь кусок обрезан был, и ты его нечаянно переместил, два раза клацая, он выделяет аж вот по тот кусок. И если вдруг ты его зацепил, вот видишь, вот этот вот промежуток времени будет весь черным. И лишний рендер будет занимать. Это тебе совсем не нужно. Я считаю. Поэтому смотри, два раза классы. Проверяю всегда, когда клас Два раза классы. Нажимаешь файл, render S, видишь? И теперь смотри, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, Честно, ребята, я знаю, много хитов будет, много комментов будет по этому видео, но я выбираю именно этот кодек. Это стандартный кодек, который использует Sony Vegas Pro, да? Выбираешь 6 мегабит на секунду, это видео в 720p. Это почти самое крутое видео после, конечно, 1080p. Но по поводу различий они особо не отличаются, YouTube все равно пережимает все нахрен, и оно будет в поганом, поганом, поганом качестве одинаково. То есть, я использую обычно 6 мегабайт на секунду, вот это вот видео, и видео всегда у меня в 720p. Ты можешь использовать, естественно, и 8 мегабайт на секунду, но видео будет больше занимать, и видео будет дольше рендериться. В общем, сделай как хочешь. Естественно, много уроков по поводу того, что можно использовать другие кодыки. Я же говорю, я кодирую в этом кодеке. В общем, спасибо еще раз. За просмотр, извини, что не, на... не сказал это чуть раньше, но видишь, э, хотя бы когда-то, да, это лучше, чем никогда. Все, а теперь реально пока.